Моя собственная инициатива – оставить отзыв про две программы, которые для меня лично являются инью и янью. а Вместе получается инь-янь. Значит, инь – это Netpeak Spider, а янь – это Netpeak Checker. Я их рассматриваю как вместе. Я с удивлением узнал, оказывается, их можно купить по отдельности. На Template Monster у нас большая команда SEO-шников. Ну, как большая? У нас порядка там 12-15 человек трудятся непосредственно над нашими сеткой сайтов. А, то есть, мы такое к себе внутреннее SEO-агентство, только внутри, да? И какая есть проблема, как у любого агентства, у нас есть отдельный человек, и вот ему он может следить, например, за 10 проектами качественно. А у нас 20 проектов. Нам надо либо донанимать одного человека, либо нужно повышать его эффективность. Вот Netpeak, Spider и Checker, в данном случае, две программы, которые являются такими бустерами его эффективности. То есть, по моему такому внутреннему бенчмарку, примерно на 40% больше работы может делать один человек. Для любого бизнесмена, мне кажется, это ну как бы математика сразу становится понятной. Когда у вас сайт разрастается, и в нем уже есть автогенерирующая, страницы, вы просто начинаете стеряться в этом бардаке. NetSpeak Spider дает возможность по, как бы сымитировать поведение Google Spider и увидеть, э, как же выглядит в глазах поисковика ваш собственный сайт, показывает все ошибки, какие там изменения там и так далее. То есть для меня лично, как для топ-менеджера, который ежедневно SEO не занимается, это такой аудитор моей же собственной SEO-команды. Я смотрю репорты и понимаю, чтобы меня просто не вели заблуждения. А Netspit Checker это нечто другое. Это такой э, менеджерский дашборд, потому что любая профессиональная сервер команда, она уже успела обрасти какими-то профессиональными инструментами. Я не знаю, там сербстат у вас есть подписка, какой-то Ахреф, Семраж. У нас порядка там 15 подписок есть. Вот мы в чекер все загружаем. У нас есть такой общий дашборд, который мы выводим у кабинете у сеошников на мониторе. И таким образом мы просто видим, как что происходит, как меняются ключевые показатели. Поэтому всем рекомендую, ребята, это крутейшие продукты.